Подпишись на канал на ютубе Я зажгу с негритянкой на кубе. Так, чушка бежит какая-то Я шаги слышу, бегает вокруг Давай, братан, дай мне фраг. Соло забегает, давай Лошада. Еще разочек Ну и ж вы такие тупые уж ты третий такой ж дурак ну, докажи мне это, друг. Давай! Ха-ха-ха! <laughs> Три на одном месте! Yeah. Вы видите их вообще? Блять, блядь, они же сатаны. Откуда работают-то? Вижу слева! Да, вот, слева, на 120 зароб. Дамаг прошел, не убил! Вылезай, сука, вылезай! Вылезай справа работают! На, сука! На! Положил! Живых. Так, тебе слева заходит через гараж. Вон он, вон он. Еще Еще один. Еще один идет слева, точно Что? там же заходит. Да, человека какого-то ещё. А? Давай! А, Бэмс! Не, не, не. One shot, motherfucker! Так, короче, отходим под дымом. Рус. Закидываю нахрен гранатами все. А куда бежим -то? На НВ, на НВ бежим. Вот за тот сарай такой. Да-да-да, правее там деревья. Погоди-погоди. Погоди, рано. Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Так, все, Последнее. последняя. Последняя, погнали. <толкнуль> давай, на всех парах то, что зона. <отчёрт> давай, давай, чувак, давай, <толкнуль> давай, давай, давай. Спали. только сарай, <толкнуль> там сарай, может тут сидеть. Спали, сарай с прыжка как-нибудь, спали вот там, не прыжка знаю. Смотри, <пусто> нет ли там никого. Пусто. Отлично, ложусь. Зачем зона. я ложусь? Зачем? <пусто> заложишь, <пусто> надо валить, да? да, да, да, да надо придётся. валить. Блин, там война жесткая просто в школе. Зона, зона, зона, Да понял, давай, давай, давай, давай. Там воюют, нормально. Прижимайся к забору, к забору прижимайся. <пусто> Ай, блядь, по мне домок прошел! Аккуратно, аккуратно, аккуратно, аккуратно! Живые, лечусь! Чувак, блядь, аккуратно там чел! Блядь! ЗОКИ сука! сука! И, и Минус один! один забора, видел, видел, видел, видел! Блядь, там у меня хилцов нету! Один закол! Давай, фурнавтр! Так, машина, да-да-да-да, да. едет. К нам врываются, так, к нам гей. врываются. Давай не да может, тут спали, у нас там тачка стоит внизу с парами. Вижу. Работаю по одному, чуваки. Один внизу, около нашего дома. Ложись, падла. Ну давай, падла, ложись. Минус один. Все, готов один. Жесть, вообще нет стен. Домов нет. Да я-то тут при чем эта игра глючит. Короче, я вообще не вижу домов, абсолютно заборов, ни хрена не вижу. Возьмите мне оружие. Уходи, бери. Как я тебе его возьму, я не вижу, куда входить вообще у меня. Просто ничего нет. Русы вообще, да, это жесткий. Так, работа, работа на Е, вижу, чувак, у камня. Да, блядь, тип, чем-то логический режим. Я работаю по нему, работаю. Так, он меня спалил. Ща. Ну давай, дорогуша, ну давай, но... Так, положил, положил. Хедшот. Так, друзья, не вижу его. Надо добить нахер. Ты пока ко мне ползи. Нет, не доползу. Минус один. Блять, тебя положили. Так, тачка сваливает. А тут кто-то есть? Катя, кто-то бегает, блять. Зашел. Опеньки. Опаньки! Опеньки! Опаньки. Где-то падла! Где нас сзади? Где он? Вообще не понял, откуда стреляют. Он сзади. Или нет? Так. Что не стреляет? Вижу. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Брателла Ну ты на, вы ублюдок, мать твою говно собачье Ну ты и лох Опаньки, бежит еще один Не видит меня Дружок, приляг, приляг, приляг сладких снов, братан Сори Так, глушак где-то спереди работает Блять, справа кто-то стреляет, еб вашу мать-то Окружили эльзорги Так, где этот с глушаком, пидор? Где ты, сука? А, вот он ты, вот он ты, сука, сука, сука, сука! Ёб мать, это был близко. Четыре человека в живых, вот эта жесткость. Вообще у меня так анус пульсирует. О, так, о, идея, есть идея. Давайте попробуем кого-нибудь выманить. У меня гранат, хуевая тьма, погнали. Ну, там точно какая-то падла сидит. Сейчас испугается гранат, начнут бегать, и можно их будет положить. Вижу. Вон там, по-моему. Да-да-да-да-да! О! Так, ну надо сваливать. Что делать? Надо валить. Блядь, ебучая зона. Такой хороший кустик. Вон, чувак, чувак, чувак, чувак, чувак, чувак. Блядь, он меня заметил. Падла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй не поток, не поток, не поток, да ёптой мать, сука, бурр! Нормально, вообще, катимся зашибись. Опаньки, и перевернулись, Прям как GTA, вообще. Так, ну... все, капец. Ну, у меня вообще есть идея одна. Надо тачку брать. Ты можешь по тачке круголяхащих Да-да-да-да-да. На тачке сейчас может быть я Может быть я их позбиваю нахер всех? Культурная победа. Ну давайте попробуем в GTA поиграть. Да, да, бензин дохера. Ну все, хуя из Гатал. Ебаши. Так. Ну суки, давайте. Вылезайте вы с швары. Где вы? Где вы бойтесь? Здесь я на машине, сука, я такой смелый. Блять, блять, блядь. А, да не, ну третье место Сколько там? Шесть человек было Блять Там чувак приземлился справа от меня Ёб твою ж мать. Так, надо по-бырому залутаться И его сразу идти выносить, пока он не успел Дайте мне что нибудь дайте мне что нибудь Боги лута, дайте мне что нибудь О, Спасибо большое, спасибо большое, мои боги лута Блин, вот это классно это... Хорошо, сейчас с этого мы его положим По-быстрому Если он, конечно, не взял, что-то более убийственное Давай, автомат, погнали. Где ты, сука? Иди сюда! Иди сюда! Лядь, иди сюда, сука! <хи> о, -о, -о, -о, -о, -о. <тас> Че, он спалил, что-то тут-то? Так, походу, спалил. Или встремается, дымокидает. А Бэтмен-то, а Бэтмен какой хитрожопый. Ну давай, братан, давай, давай, давай, давай, давай! давай. твою мать, что же я такой косой-то? Ну, что же я такой косой? Где ты, падла? Вылазь! Ну давай-давай-давай-давай, дружище. Ага. Понял? А если так? Ну? Сосательные конфеты любишь ты, друг мой дорогой! Так, ну, походу, все таки никто не лутал. Никого нет, значит. <звы> <звы> да блядь, блядь, чушуху! <звы> Падла! О, вот я обосрался, а! О, козел. Автомобиль едет. Чё за автомобиль? Баги. Боги, чел. Ну-ка давай-ка. Лежать, лежать, лежать. Ну ты лох. Так. Что там у него есть интересного? Так, аптечки, Так, вот шлемчик, отлично. Залутали. Крутой шлемчик, который даже не повредился. Че за хуйня? Ч за хуйня? Ч за хуйня? Что за хуйня? Блять. Он походу думал, что я тоже мертвый. О, вот это тупка была, я так мог его принять. Так, там еще один чувак в поле ползет, чуваки, вижу его красный. 210, 210. Блять, мне забор мешает. За О! Где ты, сука, где ты? Где ты? О, попал. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу! Готов! Готов! Да, вот прям здесь сидит. Убей. Здесь? Где, здесь? В сарае сидит? Где? Около сарая, я думаю, Руслан имеет в виду. Так. Надо врываться. Блях, пта! Так, сейчас попробуем положить. Я врываюсь. Внутри, внутри. Я врываюсь следом. Я его покошку. Блять, куда я стреляю? Это что, дурак что ли? Блядь, тут зона рядом. Сток, сток, сток, сток Блять, он мне положил! Бля, он меня убил, вот я лох. Да, внутри один. Так, Андрей, если ты сейчас не затащит, просто будет пиздец. Там не один, чувак. Один, один, один, Внутри. один. Внутри, один слева, Андрей, слева. Влечет. Давай, вервайся! Давай! Да! Ой, давай! Давай! Давай! Давай! Давай! вообще Так нам надо на Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Опаньки Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Кто кого положил? Ты его? А, а, блядь, ест. Где он? От вас против. Нет, хочется. Где, где, где? Блин, я не вижу упор. Да вы че, чуваки? Вы ч? Ой, блять, блядь! Подохни, подохни! Так, одного положил. Блять, ч нам выходить? Где? Йота! Йота, Йота! ха ха но затащил. Да все и все у меня два убийства. Блин, да? Ну, бля, да? сори. Блин, что он не поднимает? Чё, он... чё там Паша? Паша тоже надо успеть. Блин. Да я не знаю, почему он не поднимает, да, я нажимаю F. Ну, убей тогда меня, не знаю. Ну, бля, окей. Да, бля, бля, бля, бля, бля. Плюс фраг. Жестко. Мостом Правильный сейчас идея буду в воде. Слушай, да, базар. кстати. что воду, слышишь? зоны будет походу придется в воде тусоваться я бы ставить бы ставить на максимум мы ныряем воду плыви ну это трэш какой то вообще ныряю вон уже под водой тоже народ плавает да да да да я вижу отлично все блин а если мы топ-1 так возьмем это будет самая тупорылая херня на земле ну что она сейчас меня не видит Нигтиандры, блядь. Мне нравится. Плавать. Главное, чтоб с берега сняли. Главное маслин. война. Пиздец. Это Тула их война, такая, да? Пожалуйста. Блин, топ-1 был бы эпично просто взять, Спасибо. так? Вот. Да, это будет эбер. Это топ, ребят. Сейчас будет жесткость. Можно их потолкнуть? Да ни ничего с ними нельзя делать, да. в воде вообще ничего делать нельзя. Ну чё, погнали. Все, финишная Все. прямая. Все. Отъезд! Сейчас будет отъезд всем! Да вы ближе к чувакам, близь, ближе! Ближе? А мне кажется, что дальше у меня вообще тут непонятно, как Отлично. она выглядит. Где? Где зона? Блять, блять. Вообще а а а хуй пойми, где она. Все, все, все, пропало. Я пропало я домой, пошел! Отъезжайте! На отъезжайте, сукины да, дети, быстрее! Отъезжайте, падлы! Да отъезжайте, же, суки! Блин! это самый нелепый топ-3, который мы брали в своей жизни просто. Зашел с непритягай на кухне, Подпишись на канал.